Мархаба, друзья! Сегодня я вас научу полезным фразам на арабском языке. В какой бы арабской стране вы бы ни были, вас поймут носители, так как это на литературном арабском, он общий везде. Итак, поехали! Сабаху хайр Доброе утро. Сабаху хайр Ответ на Сабаху л-хайр. нур Дословно светлое утро. Сабаху нур Масау л-хайр. Добрый вечер. Масау л-хайр. Ответ на Масау л-хайр. Масау н -нур маса нур Дословно светлый вечер. Мархаван. Мархаван. Здравствуйте. Ответ на Мархаван. Ахлану асахлан. Ахлану асахлан. Кейфа халюка? Как дела, если обращаемся к мужчине? Кейфа халюка? Кейфа халюки? Как дела, если обращаемся к девушке? Кейфа халюки? Ответ. Анаби Я в порядке. Она Хайрин. На и Как тебя зовут, если обращаемся к мужчине? Ма и смуке. Ма и смуки. Как тебя зовут, если обращаемся к девушке? Ма и смуки. Шукран. Спасибо. Шукран. Афуан. Пожалуйста. Афуан. Или второй вариант. Ла шукра аля Дословно переводится как неслод благодарности за мою обязанность. То есть я так и так должен это был сделать. Если мы хотим что-то попросить, то говорим ⁇ минфодлика для мужского рода и ⁇ Минфотлики ⁇ для женского рода. ⁇ Минфотлика ⁇,⁇ Минфотлики ⁇ Или второй вариант ⁇⁇ Лаусамахта ⁇ Дословно, если разрешишь, для мужского рода ⁇ Лаусамахта ⁇ и для женского лауса махти Если мы хотим спросить, сколько стоит, показываем на предмет и спрашиваем бикем хада бикем хада. Хада галин. это дорого. Хада Анала афхам я не понимаю. Анала афхам. А ты руси ты говоришь на русском. это ты теллам руси это келламин англизиета, ты говоришь по-английски. Это келламин англизиета, если мы обращаемся к девушке. Это келламин англизиета, ты говоришь на русском. Это келламин англизиета, тобгон. Конечно. Или акид. Тобгон. Акид. Конечно. Мунтаз. Отлично. شكرا مع السلامة